Не очень не будет. Я сейчас Я щас на ворсинке сижу. Так, нет, нет, нет, нет, нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. всем квенчи показамас, с вами Розариатас, и да, как-то я быстро все это проговорил. И сегодня у нас э, продолжение рубрики 1 на 1. То есть сегодня не с другом, а... Ну да, с другом, но только, только познакомились. Итак. Встречайте. Котик. Котик. Всем привет. Да, при привет, привет, да. На сервере в моем любимом познакомились, так бы сказать. Вот, вот он стоит из автомата Калашникова. Версии 47 из этим типа, пистолетом охренельным. Так, а вот какая мордаха. Так, ладно. Захожу, начинаем. Как вы видите, у него пинг хоть и огромный, но все окей. Вот. не да, кстати, ребят, сегодня я играю без звука, потому что у меня кайта тип не с наушник. Да, так вот. Э я сту. я иду, и в него. Пум, пум, пум, пум, пум, пум, пум, ну, в общем, как-то. Ой, ё -моё. Так, не отвлекайся. Не отвлекайся, не отвлекайся а теперь мне надо успокоиться, а то я что-то, э -э, во-первых, нервничаю, во-вторых, э -э, не понимаю, что творит. Так, одна. Я сегодня тренировался скаут, сейчас попробуем как-то, как-то, что-то сделать с ним, а то на QSDM сервере как-то тащил. Так, э -э, банни, хоп, все дела. <связано> так, еще сейчас он так мне сделать, я же знаю. Я же знаю его. <связано> так, где ты? А, 1-1, неплохо так. А теперь после третьего раунда какое-то какое-то испытание будешь думать мне. Вот так. Вот. И меня сейчас в рубрике поменялось кое-что. Каждый третий раунд кто-то будет придумывать мне какое-то испытание. Ну, на данный момент это котик. Как резко. Ладно, давай думай, какое мне испытание выдумать. Так, какое тебе испытание? Я, загадываю загадывайся испытание, это же до конца всей игры ты меня должен убить хоть один раз ножа ух ты вот это конечно испытание неплохо так а ну а ну до конца игры на, на, на ножа насадить попробуем как то попробуем попробуем попробуем ну ну а блин а попытка не... Бли, блин а я привык уже жать на, на микрофон чтоб в контре говорить вот это, вот это паблик фан меня привычка делает так, ладно, на садить, это Надо как-то продумать продуматься так. Ты еще падла, бы не хопишь так быстро. Так, надо бы... ЛЭД! Опять микрофон, только я тебя не слышу. Это грёбанная привычка не дает мне покоя. Так, ладно. И тут еще условия. Если я его не выполню, так и испытаний пока не давать. А то завалите меня всякими испытаниями, а мне их и выполнять.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 и у меня что-то паранойе начинается, потому что после одного момента, что, блин, а ты так столько киллов сделал, а я их не записал, да так я тут. шки, шо я наделал? Ты где ты? Где ты подлабани копер? Где-не-не-не-не! Блэк! БЛЭТ, почти! Почти! Почти, ек! Если б ты сейчас попал, ты выполнил свой испытание. БЛЕТ, почти, ребята! Как так-то вышло почти, -мо. Так, на нож надо насадить. Почти получилось. Почти получилось. Так, где? Блин, Блин ах Какой адреналин, конечно, украснулся. Ну, ты понимаешь, я когда играю в кс, у меня всегда почему-то пульсирует правая часть бока. Я не знаю почему.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 может это. Так, ладно, стой. Надо бы, Надо бы сконцентрироваться. Сконцентрироваться. Добраться. Добраться. Добраться. Добраться. Давай. Давай на ножах. Опа. Блин, да что так? Ой, -мо, моё Ну бы ну, один ударчик. Ну, ну ещ бы один ударчик. Согласен. Блин, а просто ещ. Я иногда.. Итак, а отошел на минуту. вернулся вроде. Как? Блин, где нож? Где нож? Вот нож, я промахнулся, промахнулся так как я. Ладно. Испытание еще у меня э, лежит грузом таким огромным. Ладно, на. Последний, последний. Yes! Yes! Все, испытание пройдено. А теперь еще три раунда и новое испытание можешь ты мне загадать кое ну да, да и так и планировалось еще три раунда и новое и и я испугался и испугался еще у меня такое правило почти каждый раунд менять пушку на какую то похоже не надо было этого придерживаться менять пушку каждый раз это так, ладно, э, скаут, ты скаут, надо бы посмотреть, что я с него то наделал. Так, э, я, я к скауту хотел. Три раунда прошло, можешь догадывать. Так, ага. Надо бы такое... О, кажись, кажись, кажись, ай. Кажись, ай. Кажись, ай. Так, а как, <смех> как... Блин, ты как-то быстро для меня придумал, а я как-то парюсь насчет этого Ладно Эй, хотя бы один раундом про... Убей... Прострелом Хотя бы один раунд Хорошо Прострелом... Ага, ты уже пытаешься Так, ты уже пытаешься... ЕМ-ка! Куда пропала? Так, ага, а вот... Вот наш... блять, ну это хоть и не прострел, но... Все равно больно. Все равно очень больно, прям в башку. Так, ладно, Рэмбо идет на путь. Рэмбо идет. Рэмбо идет. Рэмбо идет. Рэмбо... Больно. Больно в голове. Ой, так не выходит так ну тут конечно не для прострелов карта йо ой ой ой ой ай, блин а больно о, о чё, попадаешь? серьезно мне 40 хп? ай о, блин! где ты? я хабуха ты все таки выполнил блин ок, чуть три раунда получается я тебе да да да да да еще три раунда и ты мне даешь и, и испытания, и, и, и, и испытания. Так, слушай, ты бесперебойку взял. Бесперебойную. Так, выхопишь сейчас? Да, да, ты всё слышишь. Опа! Опять в микро, блядь. Привычка от паблик фана. <свес> я, я всегда все свои эмоции, когда вот это, о о, о, о! говорю, блин, в микрофон нахер. А вот и ты. Ой, блин, а меня испытание, так. Так, тебе испытание. Хорошо. Ты еще скажи, чтобы <свес> я тебя ножом через стеду срезал. <свес> mm, ты это... должен <свес> до конца испытаний, ну до конца всего всех раундов убить меня хоть один раз гранат. Павла. ладно <смех> Гра... <смех> ладно возьмем возьмем пропор. <смех> гранату взял ну, ладно давай-ка при условии что когда я беру гранату меня не трогать хорошо можешь идти брать можешь ходить брать гранату так просто блин <смех> я так взяли так на так мое правило <смех> блин на гранату <смех> переключить Блять, я туда кинул ещ! <смех> <смех> беру, беру такую гранату, придай, а ты вообще с другой стороны выбегаешь, ладно, ладно, ладно. Граната в воде Взорвалась еще и так. Ладно. Блин! Сколько? 9 хп зайдет. надо было три 3 раза с пистолета выстрелить почти но я на верном пути. Так, тихо-тихо, не мешаем. Не мешаем подобрать мне смертоносное орудие. Так, переключаемся. Так, эй-эй-эй. Эй-эй-эй. Где, где, где, где, где... Я бы хопнул. вот тут и далеко Блять, граната кинулась, все было отлично. Так, мне, так, ага, мне нужно хоть, од, хоть две пули пистолета тебя выкинуть. А потом еще контрольной гранатой. Так, где она? Ага. Контрольной гранатой. Так. Начать. Нету. Нету, нету нету вообще. Так, а где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, Ага, вижу, кажись, вижу, увидел. -мо, моё с головы. А -а -а. Ладно. Ладно, план Б. План Б, блин. Возьму по пару гранат, хотя это и невозможно, но... Я сделаю так. Блядь, нет нет нет нет нет нет нет нет уйди, уйди, уйди, уйди, уйди. -мо, какая вспышка ее так со своими гранатами Блин, почему я в голову? Я хотел гранату кинуть. А, хотя гра... гранаты у меня так и не было. Э... Оговорился гранат у меня и не было. Блин, гранаты. Давай сюда, сюда, сюда. Давай. Блин, давай, давай, давай, давай. давай. Давай, давай, давай... Давай, бросайся. Не туда. Я мощный, я мощный, я закидываю, я закидываю, закидываю, закидываю. Ты видел это? сами себя, блин, упили. Блин, ладно, давай, давай защитаем. Ладно, хорошо. Хоть иди, дети, я на всех Блин, ну как так-то? Ладно, погнали дальше. Ай, бон. А, я вижу, сколько тут всего. Пойдем. У, у меня сейчас пинг на 200. Сколько. Неплохо. Ну, знаешь ли, это, наверное, у меня, во-первых, сервер не мощный, потому что, если это был бы нормальный уже сервер, то... У тебя было пинг, хотя бы ну, 60. Но, я с этим согласен, Но да. у меня сервер на компьютере э, не, не в интернете. Не, я не покупал слот. Хотя я знаю, слот там, где можно за, вообще за 3 рубля где-то в месяц платить, и тебе будет держаться сервер. Я охренел, когда это узнал. Ну, это нормально? Да. Я что-то как-то начал удивлять. Да, я... А это я уже пойду. Так, уже третий раунд, так теперь я тебе, по сути, должен. Хорошо? Да, Так, хорошо. Хорошо. Ой. А, такое немного жесткое, но нормальное. Так. Ты должен делать выстрелы с интервалом в одну секунду. То есть, быстрее одну секунду ты не должен стрелять понял ну то есть где-то давай-ка три раунда тоже и мне ну вот первый пошел интервал в одну секунду похоже ты налегке его пройдешь как-то вантапом легко летит у сегодня Да вантапа Дали ты уже прошел. Ты уже выиграл этот раунд. Давай ты уже меня. Что? Давай так вот так. Давай. Я тебе. Ты должен убить меня два раунда подряд с пистолетом Может, ты не херахи. У меня глок. Был бы пьюсп, это хотя бы уравнило бы. Окей, а тогда тебе пьюсп на пьюсп. Ага, вот он. Так, пьюсп. Блин, меня обойма пустая. О -о -о, ладно, Не, ладно, поп ну я сглока когда-то когда-то, блин, когда-то тащил. Ладно, попробуем и, и него. Так два раунда там проходили, да? Да, два раунда подряд ты должен меня убить пистолетом. Ой, еще подряд. ехать... Типа если ты первый раунд я убил, а второй нет, тогда у тебя все заново. Ой, ехать как же жестко. Так, ты, э, ты, а ты, ты свои важные дела. Голова, голова, прям, ты чё? Да, о, ес, первый. Хорошо, первый пошел. Так, первый пошел, так, на, блин, на... Зрёбаный МП-5. Главное, главное, чтобы меня не переключилось на МП-5. Так, полуавтомат. Стрельба очередями. Блин, заново! Ай, как же жестко. Ладно, но зато, зато, блин, я хотя бы как-то разнообразил геймплей, а то у меня самое первое видео было какое-то, ну... Скучно. А я еще музыку на О, Это хорошо мне прилетело. Да я еще и музыку налозу. Налазу, блин. Налазу. Налазу, налазу. Налазу налазу, на лозу у я. китайцы. Блин, какой скаут мне надо. Это Бегаем, убегаем. и. И рандомный зейтшот, наверное. Нет, не рандомный, но. Все же уже давай убей ты гребаный пловец умри то есть умри ты греб ой все хорошо ладно это все правильно ты мне можешь ну по сути да так ладно выкидываем выкидываем и давай коталку так да я же думал за стенкой я там думал что же сделать так Было что-то, но лучше не надо Так, ладно Так, хорошо Эти все три раунда У нас будет морской бой <laughs> Давай-ка, то есть мы полезаем В воду и должны Торпедами бросаться Этими Торпеды пошли <laughs> Первый раунд пошел <laughs> Морской бой, блин вот, кстати, так реально можно замутить. Испытание морской бой. Закидывай соперника гранатами. Блэт. Блэт! Повтор наш... О, это на бис сейчас было, Чел. Это на бис было. Так, ага, и, и третий. Так, а, -а, -а что-то с микрофоном у тебя шло? Блин. Не, не, вот это, вот это, конечно, морской бой ладно три дня и ты опять мне даешь так хорошо Не было ехать давай дай да дай мне уже ты на ходу что умеешь думать я да, на ходу умею думать это это хоть очень хорошо ой ехать как откинула, как будто у меня кирпич прилетел Ты как хит на сюспаз был шоком, да? Да. Вот такой тихий. Тихий и вообще нормальный такой. Так, давай. Иди, где где где? Вот-то, вот-то, вот-то. Вот-то. Вот-то. Вот-то. Вот-то. так Вот-то. так, Вот-то. Вот-то. Вот-то. Вот-то. Вот-то. Вот-то. Вот-то. Вот-то. Вот-то. Вот-то. Вот-то. бы сказать я его называю ручник.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 как-то быстро вантап прилетел мне. Я не знаю, наверное, настроился я на него как-то. Потому что у меня, у меня вообще вантапы не тянут. Как ПК мой не тянет GTA 5. Что и ко мне прилетело. Ага. Ну, вообще он тянет, но у меня что-то с этими гребаными ошибками не катит. Потому что у меня была одна ошибка, которую нужно было исправить по, по некоторые параметры. Но они корректируются только на э, к видеокартах Nvidia. Хочешь угадать, какая у меня видюха, Какая? Okay. Intel, чел, Intel! Intel видюха, я тебе yeah. серьезно. Нормально, <laughs> я Ну, чел, по сравнению с у меня У меня Intel Core, Core, Core i5. У меня, в принципе, тоже. У меня процессор Intel, видюха Intel. Ну, вообще зашибись. Yeah. Ну, вообще я каплю на новый пука ой я тебе еще и прострелить умотился а? ну, в общем ты по сравнению с моим старым пк тут меня даже без стрим не запустил если бы серьезно ну точнее не то что стрим даже я какое-то пятиминутное видео не записал бы да? в хорошем качестве фулж диче а что, три раунда прошло Теперь ты мне. Ой, ⁇ опять мне напрягать мозги. Ой, мозги! Мозги напрягаем. Мозги... Одно... А, можно, Мо ⁇ так. Как? Как? Как? Да что такое? Я эти углом увидел, куда ты убежал. Там, короче, вышел из угла. И я вижу, когда такой, опа. О, прикольное такое испытание. Уворачив... Уворачиваться, от пуль как Нео, 3 секунды. Увора... Уворачиваться от пуль как он То есть, если я на тебя, на тебя не попаду в течение трех секунд, то значит, ты выполнил. Так, ладно, лайка. Нет, ты попадаешь. <свят> это. А ну ладно, <свят> хотя давай давайка. Из условиям, что это будет э, на, на таком среднем дальнем расстоянии, бо Пускай. на ближнем это невозможно. Давай на дальней. Так, ладно, давайка. уклоняй уклоняйся. Так, раз попал. А блин, из-за стенку уже. А. Так, ладно, раз, два, три, блин. Все же есть меня... <свят> Ладно что-то я не придумал, так, давай-ка, давай-ка, блин, а... давай-ка, еще раз только сделаем так. Блад, ну, с моей стрельбой ты уклонишься даже на все 10 секунд, ну ладно, пу пу пусть засчитаем, Со С моей, если бы у меня стрельба была божеская, ну как у тебя, ты же на первом месте как никак, блин, на том сервере ехать нельзя mm -hmm. ехать маг 10 блин если б тут еще было покупка так мы бы сейчас колбойские mm -hmm. а кстати давай-ка так сколько у меня еще запись идет так сейчас, сейчас сейчас что тут у меня запись у нас идет 18 минут ага. Ага. а мы еще и так заиграли что мы не поменялись сторонами у нас до... сейчас больше чем 30 раундов, точнее 15. Давай-ка, раз и так, давай-ка устроим ковбойские бои на карте dvs как ты идея Давай. В общем, сейчас... Сейчас... Нас... Так, что тут у нас? dvs д d да мне ее d d много. Ладно, давай как хотя бы. Не то что колбойские бои, хотя бы хотя бы какие-нибудь бои на карте тысяча. О, карта тысяча. Давай. Колбойские бои. Потому что там же хотя бы магазин. Это, а у меня свои. Этот. А, нет, отвечаю. Так, ага. Перезаходит. Так, заходит. Заходим. Так, только блин. будет загрузка очень долго. Блед, наверное. Блед, а, блин, это что за хрень? У тебя так, у тебя так. все. Так, ладно. Пошло. Ладно, наше испытание насчет колбойских боев Так, тут между переулками есть магазин. Покупаем тут дигл. А блин, 18 сек точно. Mm -hmm. Ладно, ждем, ждем, ждем. Ожидаем. Бьём, бьём, бьём, бьём, бьём. Дождались. Колбойский бомб у нас будет на чем? Ди. Дигл. Дигл. То есть суть колбойских боев. Один раз ты выстрелил, один раз кто-то другой выстрелил. И так по очереди. мне дигл взять? Тут между переулками есть магазин. Если ты не успел, я сейчас рестартн раунд. Так, давай-ка. Тут магазин есть. Прошло 18 секунд, да? Не успел, да. Так, ладно. Сейчас рестарт, рестарт раунд, серверные команды, рестарт раунд, все. А теперь, а теперь Б... сейчас разморозка и быстро за нашим пистолетом за нашими патронами. То есть тут нужно. Все, я дико Так, а теперь по очереди, да блин, а? МК нахрена? По очереди, ты выстрелил, да. я выстрелил. Давай, давай. Так, ладно. Давай. Раз. Так, так. ты выстрелил? да да да да есть да, есть да. ты попал я не попал давай-ка ты теперь и опять я не попал давай и опять я дерну не туда давай и опять я не попал давай я один удар мне в голову давай ты Ура, блин ты так перезоветё есть Яс, yes! ух ты, испугался. Так, первый раунд за мной. Теперь дальше. Теперь Что, даль... еще раз? Да, да, давай, ка где-то, где-то 10 раундов. Так вот проиграем, потом, а потом будем устраивать баталии на гранатах. Типа, кто, кто, кто кого закидает гранатами, ведь тут видишь, каких тут много. А? Так, а, а, Хорошо. А, а вот и я. Раз, я, я первый. Так ты. Ой, -мо, у меня пищи чайник. Тебя слышу? Я слышу. Да, я слышу. блин, лишний выстрел. Так, ты два вистрела делай. Так, ага. Теперь я. Не попал ты, давай. Молодца. Так, второй Сутки. Второй раунд за тобой. Так, разморозка уходит. и поперли, поперли, поперли, поперли за диглом. Поехали. Ну я попер. Я попер. Так, ты. Ты выиграл. Кто выиграл, тот и первый стреляет. Так. Опа. Опа. Ты. Вау. Так. Оп. Лена. Оп. Так, еще одна пуля. у Голову не ту. Ой, ехать. Так, второй раунд. Второй раунд, второй. Так. Коубойские бой. Да а нахрена мне. Так, теперь я первый. И.. па, не попал. Ты ты. Так, еще усложняем. Все дальше и дальше я буду становиться. Опа! То есть, чем дальше мы заходим, чем дальше расстояние. Такой я креативный но какое бы расстояние не было, котик всегда всех убьет Что бы это б ни было, что шо скаут шутил? Ну, в общем, даже какой-то глок. все нет у тебя. Так, дальше, вот здесь. Теперь ты выиграл, я стреляю. Не попал. выстрелил да да да да да да да да да попал вроде бы и да да да и так ты да да так ты да да Так, да да да да 5 да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да Ты опять я поспешил, так, ты, ты, ты, ты, ты, Опа, ес. Yes. Опа. Блин, чуть-чуть. О, прям над головой. Их... Опа. Прям, теперь прямо. Опа. Опа. Тоже попал. попался? Ай. сравнялся. Ну ничего, еще 4 раунда и увидим, кто, кто на чей. Кто как. Блин, а нахрена мне АВП? Не, не не нужен этот АВП, мне нужен д д д и игла, д и игла. А я я ж победивший, я ж забыл. <Стук> Теперь ты победишь. <Стук> так, восьмой раунд, восьмой раунд и так сюда. Да начнем. Наших... <Стук> так ага, ты ты победишь и ты и пуляй смертоносный так мне нужно срочно уравнять на на ничью пожалуйста судьба судьба дай мне шанс уравняй мне на ничью 5 3 Да, 5 3 у нас 10 раундов всего так ты первый так нахрена мне этот дробовик не уравняю я на ничью Ой, ха ха ой Раз так, то последний, последний хотя банный пуск. О, у меня просто пуск без FN нажался. Так, теперь давай ты, ты победивший, давай-ка. Ну и ты победил с огромным отрывом. <свист> В общем, а теперь разморозка отходит и мы делаем баталии на гранатах. Баталии на гранатах. Кто кого закидает? Как то Да, ну нормально такой ехать сюда, ехать. Майновол, гранаты кончились. Не гранаты до да, кончились. Ладно, а теперь э, заключи, а если гранаты кончаются, так все на мечах своих сражаются. Вот как я в режиме сказал, когда гранаты кончаются, все на мечах своих сражаются. Так, одиннадцатый раунд. Точнее, 12. Да, 12 тысяч. Собрасываемся. Раз. Так, а теперь нужно обдумано. Мне нужно взорвать его. Мне нужно взорвать его. Я опять не туда кинул, да? Так, или туда. Или туда. Так, да? У меня кончится игра на... Ладно, на мечах своим сража... своих сражаемся. Так, так, так, так, так, так, так, так и... Раз. Сколько было? У меня было 60. А, блин, а ты мне даже и не ранен. Обидно. А, да, обидно. Так. Нужно поркнуть его табличку. Дальнейшую... И с я. я понял, ждете. Ты. Ага, ты. Сейчас, пока... Ты прям вблизь при мне. Ко мне пришел, Ах ты и вернулся. Блин, умел бы пья банит купить. Я бы такие чудеса на виражах делал бы. Так, кстати, чужие гранаты лучше мне не на нас было красть. Я и не крафт, в принципе. У нас по одной. Так. Так, ты где? Ух ты, граната в воздухе застряла была. Блядь, 95. Как так, а? Так, на ножах своим сражаюсь. Сколько тебе снес? В общем, считал. Гранаты. Два. Гранаты два. Оставил тридцать после ножа своего. Ой, ой, теперь ты побил свои рекорды. Не главное под гранаты не попадаться. Будет капец мирового масштаба. Я и мы как-то, блин, криво гранатами бросаемся. А, блин, а... Увидят нас... Создать... Видят нас вот эти... Создатели сервера. А, блин, нахрене типа веселимся на сервере отдельно. Знает, не ранил. Но, блин, ты меня уже... При... Лично... Хух, еще чуть-чуть, и ты меня пубил. Так, а теперь... Ох, иди ты... Так, если что у меня 14 хп. 14 хп, да как? Блин, а у тебя сколько было? У меня было 45 провериков, я помню ладно, так, а теперь прогадываем. И куда она полетела? Граната. понятно, куда? Так сюда. А, ты покупаешь а гранаты. Ага, ты... Ты флешбенк, брат. Смок. Не хватит... Не-не-не-не-не-не-не-не. Не меня закидывать. Это как-то не очень не будет. Я на сижу. Нет-нет-нет-нет-нет. У меня 15 хп осталось после этой игры. Да, ты меня 8. Куда? Вот это закидал я. Так ты себя что ли, Ляха как она кидает. Как будто она и не рождена для кида. Тихо. Ух ты! Я щаньки умудрился. Блин, ну ну Прикольно. Опа! Опа! Смоук! Ой, ой, минус fps. Бляд, не, не кинулась. Сюда, дай, на тебя. Ух ты! У меня 15 хп осталось после гранат. Ой, ехать. Как, как же жестко так. Это как... Ну ладно, на гранатах ты меня уже можешь сказать выиграть. Ну, Может, да, но... у тебя там... Да, можно и так. Ой, блин, так, а тебе... Ладно, ладно, ладно, ладно. Раз уж у нас баталии... Баталии. Раз уж у нас батлфилд на минималках еще работает... Так давай, ка хоть так... А, ты и воруешь? Эй, эй, эй, эй, эй, не смей. 88 хп с за 12 оставил. Ладно, давай так, ты меня выиграл на гранатах, теперь на чем будем? М, э, МП5. Ой, блин, аж, МП5, херёбан. Да, по пульке, а как э, с диглами? Давай. Давай. Давай, давай. давай, на камень, ножницы, бумага. Пишем в чате по-английски камень или ножницы, или бумага. Ладно, да, я же знаю. Надо нахимить с этим чатом. Ладно. Да, раз. Два, три. Балять! Окей, давай еще раз. Так, Давай. Раз, два, три. Да что ж такое? Угадываю каждый раз. Ладно, стой, что-то не написал. Да есть. Раз, два, три. Да. Ладно, так. Ладно, давай-ка. Давай еще раз попробуем. Может хотя бы, может хотя бы что-то по-чего положишь. Раз, два, три дни но это короче ножницы были у А ну ладно. Ну бумага, блин, порезался. Ладно, давай, давай. Раз, два, три, начинаем. Ладно, ладно, ладно. Блин, меня почему один раз нажал, две пульки вылетело. Да почему две пульки, а? Блин, чел, у тебя по одной пульке, меня по две вылетает. Что за хрень? Не знаю. Ладно. Так, И победитель, победитель ты. Первый раунд. Так, и.. О, о, аллилуйя, одна пулька. Две пульки. Не попади ты по мне, главное. Так, так, так, так, так, так. Да, страсти на Две пульки опять. О, неожиданно так говорить. Мне очень больно, мне меня один с хп осталось. А, блин, сколько запись идет? О, полчаса. Ехать, вот это да. Да, М -м. наверное, не будем так томить наших подписчиков, потому что я знаю, они такие <тет territorialwhat> длинные, длинные ролики не выдерживают, они выдерживают максимум. Ну давай тогда, доиграем на юмпах и можно будет закончить. Ладно, так, победивший я, так, апа ой, и тебе то самое. Так не, спи спей, а, ты падай. Ладно, ну в общем, я сейчас у спект, блин, я спектаклера не могу, не могу зайти. Ну в общем, сейчас, сейчас немного, сейчас мы немного, а, погоди. Так, ты со мной делал на сервере, а теперь буду делать это с тобой я. В В общем. Ладно, в общем. Тихо, не падай. Все, стой, спокойно, смирно, не падай. Все, а теперь завершающие. Сегодня Влена поиграл с тем, с кем познакомился на сервере. Котик, Котик, с человеком, который на топ 1 на этом сервере. Да, естественно, блин, ребят. И когда я только зашел на сервер, он был где-то топ-7. 15 был. Да, еще, 5, 15. еще 15 был. Потом начал добиваться до 7. 5, 5, на топ-5 застрял. На следующий день просыпаюсь, смотрю, захожу на сервер. Это я когда еще у своего трейлона брата был. Вижу, он уже топ-1. Топ я такой охренеть. Надо бы его проздравить при его первом заходе. Ты такой сразу сразу на всю комнату поздравляю стоп 1 на этом сервере но потом я как-то оговорился стоп 10 наверное, сказал да есть такое ну в общем а теперь сразу расскажи твои впечатления от этой игры мои впечатления они радуют разные эта игра всегда радует да радует радует Ну в общем мои впечатления блин не впервые поиграл с кем-то кого я, ну, например, мало знаю. А то и всегда зовут друзей. Играть один на один. Ну, это всегда так. Ага, ты уже пытаешься меня... гранат. О, кстати. Раз уж есть возможность, иди ко мне. Иди ко мне, и сейчас я покажу один прикольный момент. Иди ко мне. Давай. Иди. Я к тебе не иду, я к тебе скачу. Ладно, скачу. Посмотри вот на эту, сос вверх. Вот на эту, видишь? Видишь тайничок такой. Ну, в общем сразу скажу я возможно некоторые моменты обрежу, но тут много чего, Н не нужно вообще обрезать, Во вообще не нужно ну хотя б, чтоб не было это получасовой видеоролик Вот так. те кто смотрит, всем спасибо за просмотр тем кто не подписан, ставьте ну, ставьте лайк подписывайтесь Ну колокольчик ставьте, потому что я так вижу многих не стоит колокольчик, Н не то что вы думали так, ладно не важно ну вот так, ну, так я завершаю этот видеоролик. Ждите еще таких рубрик.